Здравствуйте. Не говори готовы, я Готовы, да. Здравствуйте. Здесь Андрей Иванов, известный как Триплекс. Сегодня мы находимся в студии Академии Игоря Матвиенко, и я отвечу на некоторые вопросы, которые поступили к команде «How to mix». Вопросы касаются особенностей работы с электронной музыкой. И первый вопрос звучит следующим образом. Бочка и рабочий барабан. Как эквализировать их, чтобы звучало в клубе? В первую очередь мы, говоря о клубе, мы имеем в виду акустику, отличающуюся от домашней. Мы предполагаем аудиторию, большое количество людей, неравномерное на протяжении ночи, скажем, Ну, как диджей, я знаю, как звук имеет э, э, тенденцию меняться в зависимости от степени исполнения зала, э, поэтому э, гнаться за каким-то идеальным звучанием в клубе э, смысла не имеет никакого. Э, соблюдать основные правила сведения, подбора звуков разумеется, необходимо, как и в любом другом жанре. Э, я, э, лично во время работы над бочкой уделяю внимание, если я использую сэмплы, а я их использую, и вы тоже, важно уделять внимание хвосту, а именно мы находимся в зависимости от темпа песни. Здесь нам помогут различные огибающие, как MIDI, если вы работаете с сэмплером, типа контакт или любого макфайв. Сейчас э, найти хороший снейр э, или кик не составляет никакого труда. И этим нужно заняться в первую очередь, когда мы говорим о, о барабанах для трека мы не думаем об эквализации в первую очередь а я бы посоветовал всем начать с тщательного подбора хороших звуков да на это уйдет какое-то время но зато потом будет меньше проблем и мы не будем бороться с какими-то несоответствиями частотными следующий вопрос Использование софтовых и железных синтезаторов Особенности и предпочтения для конкретных случаев Лично я предпочитаю железные синтезаторы У меня небольшая коллекция аналоговых и цифровых синтезаторов Все дело, конечно же, в звуке Следующий вопрос. Бочка, бас, контроль совместного звучания. Надо начать с правильного подбора. Если мы используем синтезатор, вариант А, и делаем бас на синтезаторе, или используем пресет, нам нужно, чтобы бас и бочка соответствовали и не воевали друг с другом. Затем с помощью эквалайзера подкорректировать какие-то э, области. Скажем, если бас доминирует в районе бочка в районе 80 Гц, эту зону мы прибираем в эквалайзере э, на басу, подчеркиваем 40 и 120, например. Ритм-секция в целом. Как сводить все ее составные части? Вопрос непростой и постараюсь вкратце пробежаться, лишь вопрос достоин целого курса. Опять же, first place, в самом начале подбор, подбор, еще раз подбор. Не стоит... При всей доступности современных средств в аудиопродакшене, таких как удобные пресеты, трек-пресеты в лоджике и, и т.д. Не стоит обольщаться и думать, что если вы нажмете на пресет с надписью «Kick» или снейер, то вы получите звук. Который нужен. К сожалению, многие работают сейчас, молодежь работает именно так, и это большая ошибка. Старайтесь избегать пресетов. Первое. Трек пресетов. Старайтесь реже микшировать в соло. Работать над элементами грува. В режиме соло. Всегда старайтесь балансировать большую часть времени проводите в... не в режиме соло. В сравнении с библиотеками 20-летней давности, да даже десятилетней давности, все составные части уже больше в большинстве случаев имеют какой-то процессинг будь то компрессия, реверберация, дилей и прочее. Если вы подбираете звуки из современных библиотек, учитывайте этот момент, потому что, если вы будете брать звуки с разных библиотек, вы можете попасть в ситуацию, где у вас не складывается все вместе, потому что у вас нет контроля над реверберации над тем, что уже в звуке внутри. Поэтому я для себя предпочитаю работать со звуками сырыми, ну сухими. С тем, чтобы потом придать им уже необходимое пространство. Опять же, старайтесь, если есть возможность, работать контролировать звук на разных мониторах в наушниках в случае с танцевальной музыкой диджейские наушники must have обязательно должны быть но не как замена студийным все время находиться в наушниках я бы не рекомендовал многие даже умудряются сводить в наушниках и довольно неплохо но в Проблема постоянного пребывания в наушниках известная. Мы не имеем правильной перспективы стерео, поэтому проверяйте, проверяйте микс на разных мониторах и на разных громкостях.